Министерство иностранных дел Узбекистана опровергло появившееся в социальных сетях сообщение о том, что на границе с Афганистаном произошла перестрелка в которой погиб военнослужащий узбекской армии. В отдельных социальных сетях со ссылкой на афганские источники муссируются сообщения о якобы имевшей место в ночь на 4 мая 2022 года перестрелки на узбекско-афганской границе, повлекшей гибель военнослужащих пограничных войск службы государственной безопасности Республики Узбекистан. Заявляем, что распространяемая информация не соответствует действительности. Обстановка на границе остается спокойной, охрана южных рубежей осуществляется в штатном режиме, говорится в сообщении. Последний раз официальные власти Узбекистана сообщали о гибели своего военнослужащего на границе с Афганистаном 27 сентября прошлого года.